Готовы? Готово. Щеки размяли, все сделали упражнение. Вань, а -а -а. не, не ты. Все, сейчас будет наказание. Ты знаешь, то что пишем с одного дубля, Да. перезаписывать нельзя. Поэтому, Вань, ты, конечно, извини, но... Да, говори. Да, ты говори. Кто такой? Кто такой? Ты долго ерзать будешь? Надо проверить, а то ты просто поставил камеру. Так, ну что? Все готовы? Да. Все, да. А там точно видно? Mm -hmm. Мне кажется, что там вообще ничего не видно. Все нормально. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Ползов, Иван Заложный. Илья да, друзья. И сегодня у нас будет не совсем стандартный выпуск. Мы сегодня Ивану Заложному зададим несколько вопросов. И Иван здесь будет как на сковородке. Да. да. да Знаешь, да. Он будет сегодня как этот, как уж на сковородке. Мы будем тут поддавать вам а под, да, да, под, подкидывать. Друзья, но не забываем подписаться, поставить лайк, поставить э, колокольчик. Да, уведоверили, да. вот эта вся ваша грядка. Вот здесь сразу же за Ильей. Давайте, знаете, какая тема будет? Мы разберем э, тему. Давай начнем да, немножечко издавать, друзья. Вы все знаете Ивана Залозного, он у нас сейчас активно ведет битве на YouTube канале, э, делает обзор домов, правильно? Только домов. Это такой наш местный домовенок, поэтому, друзья, давайте мы разберем, что лучше, сдавать в аренду дома посуточно, там, ежемесячно или на долгосрок, или все-таки апартаменты, да, которые 21 квадратный метр под управлением гостиничного оператора, ну, то Слушай, Ваня, давай, знаешь, как мы сделаем, давай мы возьмем просто за образец апартаментный комплекс фрегат, ну просто вот, допустим, ну представим, что он уже работает, условно, да, то есть он запустил. давай по давай, все, давай, у нас, у нас а, там есть 21 метр, из них, наверное, метров 18 жилой площадь полезной, а все остальное ну, у нас балкон, что у нас там есть, бассейн, конференц-залы, там, первая береговая линия, ну и сдаемся мы примерно там. Так, подожди, давай по-другому, хорошо, начнем, вопрос. Ну вот а, Цена входа 15 миллионов. Давайте, миллион. давайте волна. Не не, не, не, не, не цена. Давай, да. фрегат. Давай, а, вдруг, а вдруг я что-нибудь да, такое вот, Давай не, бери, ну, ну, Мне фрегат, фрегат очень нравится. Не, давай, давай, да, ты, а ты, давай, давай. У тебя вот дом, у меня фрегат. Нет, нет, фрегат. Нет, в чем нет, у тебя? А нет, у меня ромада. Я за 15 миллионов куплю ромаду с видом на море. Все знают примерную стоимость фрега, ромады все это а прекрасно У нас какой-то балаган. Сколько стоимость дома? Ну вот в среднем. Давайте так, чтобы у нас сопоставимы были, да, так скажем, лоты, угу. давайте в романде самый большой номер. Какой у нас? 45, да? 41 квадрат. 41 квадрат. Нет, подожди, не по площади, цена входа. Ну, 41 квадрат сколько будет стоить? Я за 15 миллионов куплю. Мы с семейный отдых, давайте отработаем категорию людей, портрет покупателя, да, номера, съемщика номера, который с семьей. Не 21 квадратных. Ну хорошо, семья это сколько? Два человека и ребенок, да, правильно? Да, да, у да. меня в 28 квадратах одна двухспальная кровать. Два ребенка, давай так. Скуда Слушай, это так много? Ну просто семья. Два два ребенка, ребенка, ну у, у меня два, одна двухспальная огромная два. кровать, на ней ляжет мама, папа и ребенок. И есть еще отдельная кровать. Где ляжет ребенок? Все, да я Давай под подтянем цену двадцати пяти миллионов. Сколько под... стоит сорок один? Подожди, 25. За 25 я куплю две аромады, и давай, она будет мне давай, больше. Давай, ну ты меня давай, заставляешь, давай, что а давай, у меня бюджет а всего 15. Ты за 15 можешь купить дом? Конечно. А я за 15 рамаду куплю наверное. Мы можем купить дом. Но за сколько мы купим дом? Ну за сколько мы купим дом? Давай вот чтобы нормально чтобы середина. КП ново, да? КП новое. то есть когда я готовился был 22 миллиона, сейчас подрос 24 миллиона. Но я готовился 22, допустим. Ну пускай будет 22. Это таунхаус 81 квадратный метр. В трех да, да. минутах от аэропорта, да, то есть на автомобиле х, хороший транспортный развяз. Слушай, ну, я, кстати, у меня есть возражение. Я в аэропорт, в аэропорт не каждый день езжу. Я туда ну, мы отдыхающих людей. Давай как-то вот. Ну, а да. кто только конечный покупатель что-нибудь там будут отдыхать, переезжать? Смотри, ну уже. Ну проходили, давай, проходили, давай, проходили давай. сделки именно ну, а, да. люди, которые для отдыха приобретают. Она, ну, для давай, личного, ну, Для личного. Но, а, но концепция поселка Нова уже мы про... а, был ролик, записан с отделом продаж, а, где указывалось, что у них будет управляющая компания, которая занимается отелями. То есть сервис в уровне отеля будет представлен в этом поселке uh -huh. по желанию. Uh -huh. То есть вы можете сдавать, вы можете просто получать уровень сервиса и комфорта в своем поселке, да, то есть доставки, трансферы, ну, какие-то еще услуги дополнительные, помимо уборки. Да? Uh -huh. То есть уборка это однозначно будет присутствовать. То есть, когда человек отдыхает, он там раз в год ну, это все понятно. Лежит. Сколько сдавать можно? Вот твоя нога будет сдавать. Я посмотрел. Mm -hmm. Так как э, дома э, в островках, во всяких да, mm -hmm. особенно не, не представлены, в основном это коммерческий недвижимость для mm -hmm. а, то я посмотрел а, на. То есть на... Видимо, конкуренция невысокая, правильно? О, oh. oh, добрались oh. до ягодки. Oh. Oh. Yeah. Это моя будет, сильная позиция. Конкуренция невысокая. Даже в одном поселке новый, почему я взял новую? Потому что это закрытый поселок. Рядом нет домов, которые. Ну, это такая злота середина, наверное, из многих поселков. Да. вот я. Давай, я концепцию опишу, да, чтобы мы уже понимали, на чем мы основываемся. То есть, какой новый? Бассейн большой, подогреваемый. У всех домов вид на бассейн, на горы. Горы там, конечно, за Краснополярским шоссе, но они присутствуют, виды на горы. У -у -у. в сторону, Рядом. Да, ну, горы видно. А, рядом дороги, но их не слышно. То есть и в ролике можно, и каждый покупатель может самостоятельно, либо с нами приехать и послушать. То есть, в принципе, дороги не слышно. В отличие от тех, кто находится на Молдовке домов, и они нависают. То есть, там щиты шумовые, еще будет добавляться на забор. То есть, в принципе, для отдыха все подходит. Бассейн, спа-комплекс, то есть баня. Хамам там, э, ну, хамам еще вопрос, то есть если собственники захотят, хамам будет, а так баня там будет, баня возле бассейна, детская площадка, воркаут, баня 100% будет, 100% и причем в стиле, вот в таком же стиле но новая, финская, а, финская по-моему, но О, да, опять да. же с собственниками, то есть со, собственники сами могут принять решение, да, то есть дооборудовать уже, как бы, концепцию поменять, потому что застройщик еще в процессе обсуждения, можно перебить, сколько домов? 19 вилл, а, где-то триплексы, где-то дуплексы. Осталось в продаже 10 всего лишь там. Да, мы сейчас вообще уходим от темы, мы разбираем, не что мы не Сейчас на, нам надо объект разобрать, то есть ну. прекрасно, мы прекрасно понимаем, да, я уже презентовал инфраструктуру. Программаты первый, да, первый да, программ. Программа, да, Сейчас мы ä, потом к Крамаде вернемся. То есть ä, мы, например, покупаем Таунхаус, ну, я готов с 22 миллиона. Делаем ремонт, 5-7 миллионов, это хороший ремонт, ä, с хорошей мебелью. А, и решаем, что может быть мы будем отдыхать, может быть не, не будем отдыхать, но а, во время, когда он простаивает у нас, мы будем его сдавать. Угу. То есть управляющая компания занимается рекламой, как своих отелей, от, отелей которыми она управляет, добавляет страницу а, с тем, кто желает дома, а, запускает рекламу. У тебя стоимость проекта получается 27 миллионов. 27. Ну, то есть 22 площадь и ремонтом условно говоря, да, 27. Да, 27. Угу ну даже до 30 можно поднять, то есть как бы это прям 27, премиальный ремонт 30, да. это как два парта там условно да, да, да то есть мы сейчас сравниваем, да, друзья, мы сейчас сравниваем проект нового, да, то есть как альтернатива угу. отелю, да, то есть купить там, хаос, там или дом но мы видите, как мы по бюджету укладываемся в два номера, в два номера да, то есть мы, мы, у нас сейчас будет сравнение с двумя номерами Поэтому, Иван, у тебя шансов? Шансы у меня великие. Но только по какой стоимости будут сдаваться эти, эти дома? Я помониторил. И как часто Понятно. они будут сдаваться, и кто туда поедет? Давай так, я помониторил. Угу. То есть в основном это частное объявление. Да? То есть без рекламы, это просто на авито расположены. Я позвонил. Угу. В летний период э, дешевле 30-40. Я даже там хаосов не нашел. То есть один этаж сдает, ну, я с тобой согласен. Комнатку да. сдают в зимний период, тоже они подзабиты, То есть, но а, цены чуть пониже. Это я говорю: Молдовка, черешня, а, изумрудный город в том числе. Ага. То есть, ну как бы там, там хаос, с видом ага. на море да, ну, эконом, так скажем. То есть там есть вроде как и бассейн, но, ну там даже по самому поселку ходить, там город. Все на себя кто будет брать? А, смотри, а, если сдается. А, в управление, да, твой дом, угу. амортизация берет на себя управляющая компания, на ремонт, да, то есть на порчу имущества, 30, 30, 30 на 70, и, это, и это не с прибыли, а именно реклама входит в 30%, уборка, э, конституционный фонд какой-то, это они за свой счет делают, то есть как бы договор, что 70, от, ну, вообще от вала тебе приходит, но суть не в этом, да? Подожди, 70 ты получаешь чистого дохода, или выручки, не с прибыли, с выручки. Uh -huh. То есть вот сколько заработал uh -huh. твой дом, Понятно. это не котловой метод. Потому что там Люди берут для себя там вообще практически, ну, там, там, пока понятно. несколько людей только планируют сдавать. То есть понятно, твой дом сдается, значит ты получаешь, не сдается, значит да. он простой. Да. Да. ты понятно. в любой момент можешь позвонить, сказать, я приезжаю вообще там на два месяца uh -huh. и пользоваться полностью всей инфраструктурой бесплатно, ну оплачивать коммуналку, да, в uh -huh. uh -huh. этот период. Uh -huh. Коммуналка там, кстати, небольшая, до 100 рублей за квадратный метр, это с бассейном, с баней. Который ну как бы бесплатно. Это 80 есть, еще тысяч ком... уже. есть еще коммерция. Ресторан, прям он получается территорией За территорией, то есть ну, выход у тебя к нему есть. Но он как бы для общего доступа, чтобы на твою территорию все не заходили, то есть ты можешь войти ну, пойти по в ресторан, но да, да, да. и поселки строится, будет, Но, да. но, но за комплекс, да, Чтобы да. другие еще. Да. пойти ресторан. в ресторанчике да. покушать вкусно, сколько надо денежков отстегнуть. Ну, ну там На ну, десяточку покушать, на семью четыре человека мы ну, ну, да? Я не знаю, ценовой ну, а ты будешь можешь... кушать. А если ты еще и на конзорке присядешь. там. Там ресторан живет уровне, чтобы позавтракать, пообедать, то есть это даже ближе к кафе планируется, да, возможно, ну, то есть там мы сели поели рядом, ну, разный уровень, там коммерка, там... ну, просто... в двух минутах вы выходите, ну, ничего. ладно, Значит, давай, давай уже ближе, ближе, расхода, ближе. Я я для эконом-отдыха, да, то есть ну, давай, -то... давай уже ближе к докладу, наверное, сервис, опять же, сервис, этого поселка также вы можете заказывать еду, готовую ресторану, да, то есть, как вот доставки в принципе отдельно можно через рум-сервис заказывать. Так а, смотри какой доход я увидел. То есть, а, мой пессимистичный сценарий это сдавать погоду в среднем 15 тысяч, то есть, таунхаус 80 квадратов а, прекрасные виды поселка, там, есть, а, минимум в день сутки в, в, в сутки, сутки да. И ага. э, заполняемость 70%, то есть это даже, в принципе, апарт может, да, столько приносить. Ну, Но 65-70% это... нормальная средняя загрузка. Это, это, это пессимистичный, очень пессимистичный сценарий, при том, что снять дом, в принципе, у вас выбора нет. То есть у вас большая семья, допустим, двое-трое детей, ага. вам уже приходится как-то вот квартиру там снимать или еще что-то. Здесь вы получаете уровень, да, то есть бассейн, который, за которым ухаживают, не просто он есть, да, он за ним ухаживает, он подогреваемый, там баня. Вы можете друзьями несколько компаний собраться, да, и снять несколько тамхаусов, Ну Мангальную... это понятно, да. да. да вот. это, это то есть, здесь уже мы видим, да, то есть людей, которые, которым нужна большая площадь. 80 квадратов это не 20, не 40 даже, да? Я понял. От 15 вот. тысяч мы убираем э, 30 процентов, а да. вся твоя маршрутка, да. правильно? А, заполняем 70 процентов, 30 мы УК. Uh, доход в год 2650 я посчитал. Это пессимистичность. Но, Най, он в принципе меньше 15 сейчас ты не сейчас я это сейчас забыл, там... Uh, всех налогов что ли? Нет, всех налогов. А, это балл. Это... А, это, это, это общий балл. Да, и ты от него убираешь 30%. 30% uh, заполняемости no. я убрал. Uh, и 30% УК я убрал. Uh -huh. их, их доход. И получилось 2650 в год. Окупаемость 11 лет но это при том, что вы в этом доме не живете, или когда у вас как раз не заполняется 30 процентов. Да, видите же. это остаток у нас за год, за вычетом всех расходов, за вычетом налички. всех. Наличкой. Ну здесь понятно. Того, здесь, да, здесь даже и не надо открывать, то есть как бы они могут вам наличкой отдавать эти деньги. То есть, ну, понятно, понятно, нет такого понятно. договора, что да там а а, расчет по формуле или еще как-то. Вот, а, когда вы захотите продавать, то есть во-первых, как готовый бизнес вы можете для, то есть, э, инвестор он иногда и выходит да, из проекта, не на Значит, Иногда он всегда выходит. Вот. Э, кому перепродаются апарты? Только инвестор. Портрет покупатель это второй инвестор. Кому мы можем продать дом? Ну, в большей степени, да. Кому мы можем часть. продать часть дома? Инвестору. Часть? Ну это же таунхаус, допустим. Вы можете целую виллу купить. Ну, я понял. Вот, ну, то есть, да. Ладно, э, да, то есть мы продаем таунхаус. Кому можем продать? Семье, которая хочет отдыхать, которая хочет жить. Ну, для жизни, я думаю, что не очень комфортно, хотя э, там будет сам застройщик жить. Он вилла. семье семья. Да, то есть э, у вас э, вся инфраструктура и школа даже рядом. Для, для, ну, вот, понятно, что при -то этом -то... должен твой вот, э, дом, толнхаус, сдаваться каждый день по твоим вот этим расчетам. Каждый нет, день загрузка у нас. 70%. Давай так. Я вот реально за 25, ну нет аналогов, то есть чтобы был такой красивый, да, где можно даже... Нет, сам... Не за 25, а уже за 27.30, 30 не забывай про ремонт. Нет, смотри, я теперь э, оптимальный сценарий. То есть не, не оптимистичный даже, а оптимальный сценарий, да, то есть как бы... Ну, я ну, думаю, средний. что может быть даже дороже. То есть, если он сдается по 25, как сейчас все сдают. Часть дома, там хаус. No. То есть, колхоз, когда тебе хозяин говорит, ну, знаешь, бассейн подогреваем, но я угреть греть не буду, там, как бы, сегодня прохладно. Вот я прям реально созванивался, и они говорят, ну, знаете, мы можем, конечно, включить сауну, ну, за дополнительную плату. И, как бы, убраться там надо. То есть, ну, уровень такой, что, да, то есть, приехал, а там, как бы, не очень чисто, допустим. Жуя Заполняемость 85 процентов, коротко скажу, 30 процентов УК. И э, в год я вижу 5430, посчитал. Что такое 5430? Миллионов человек получает Чисто? доход. Это, это общий вал. Общий вал. Это общий вал. С общего вала... Нет. То... Это доход, то есть если 25 ну тысяч, за нет, половину нет. 85%, 30% забирает рука, и мы здесь не от прибыли считаем, а от общего вала. Получается 5430, можно пересчитать. Можно... 5 миллионов 430 это... В год. В год. Да, это чистыми? Чистыми. Ну, налог ты сам платишь, можешь не платить налоги, забрать просто деньгами. Можешь отчитать а через АП. А как да, ты можешь читать? Слушай, я, ты получаешь да? экономических наук, я бизнес-планы делал. Я вот знаешь, у меня в Excel я дружу и с калькулятором. А как у тебя получилось 2650 тогда? В этом? Доход, да. Ну, во-первых, заполняемость была меньше, во-вторых, 15 тысяч. Я вот прямо да, вот понизил, сделал 25 и сделал наполняемость побольше. Вот и все. Заполняемость побольше, потому что конкуренции фактически нет. Нет. Это здесь у тебя 25 поселок. сутки, а здесь сколько у тебя суток? 15. 15. 15. Да, а здесь, а здесь заполняемость больше, я, 70, я понял. 50, да. Здесь да. ты как... отдаёшь также по 30. Да, да. поэтому да. так получилось. И окупаемость 5 с половиной лет. Но mm. у вас, вы можете в любой момент просто сказать, я не буду сдавать, я буду там жить. Вы лично. Вы можете друзьям сказать, съезди, да, там, бесплатно. Ну, просто, я хочу, чтобы друзья мне отдохнули, uh -huh. я хочу, чтобы мама отдохнула, я хочу, чтобы родственники, там, неважно. То есть ты сам распоряжаешься своей недвижимостью. Она у тебя э, не в кабальном договоре. Давай так, когда у тебя подписан оператор в Ромаде, ты, чтобы продать свой номер, ты должен либо неустойку заплатить, uh -huh. либо ты каким-то образом должен выкрутиться, чтобы подписался. Давай, я тебе сейчас сниму твои что? возражения. Давай, а, сейчас, да. за 2 секунды. Говори, я тебя сначала выслушаю. Ну, как, вы как, как перепродавать? Просто, понимаешь, давно Там, вкус, вкус, как конь навалял, а международника у нас нет, только аромада И все. Давай. Да, еще есть один минус. Домов. Подожди, и знаешь, я сейчас говорю: э, Твой дом, я думаю, если будет сдаваться, это лично мое мнение, брать по Сочи, Блин, только в летний сезон, в межсезонье, чтобы ты его сдавал за 15 тысяч сутки. Не поверишь, я чтобы сдаваться. Да, да даже и Еще, давай, подожди. Сейчас я скажу, потом ты скажешь. Все, что ты описал инфраструктуру. Я вышел на свои 4,5 гектара земли. За тридцатку я куплю два номера в Романе. У меня все сдается у ательера, да? Я вышел на 4,5 гектара земли. У меня спа-зона на тысячу квадратов. Бассейны у меня все включено ресторан шведского направления, ну, то есть, у меня вообще все есть, у меня с видом на море, я пешком до моря дошел, что у меня, пляж свой есть, трансфер есть, ладно, парковки ты там сказал, зоны отдыха есть, соседство есть, с кем познакомиться есть, каждый раз вот это общение, конференц-залы, и доходность ничуть не меньше будет, что ты расписал, но, как бы, я не верю, что будет по таким 85-75, если будет сдаваться, ну в сезон может быть, в новогодние праздники будет, ну дома у нас не Слушай, стоят. у меня есть еще, да, очень важная. Это просто я не какой, верю вот в вообще. Да, у меня есть еще возражение следующего характера. В Молдовке да. только частные дома. И у тебя, допустим, в рамках, то есть мы не берем весь Сочи, то есть взять рамки Молдовки-то да, условно. У тебя в рамках Молдовки конкуренция конская. Просто атомная. Можно момент сразу. Это только, как только с 4 дома. 4 дома. И это объявление висит весь год. Больше потому дома... что его никто не снимает. Ну, потому что люди там живут, не сдают дома. А молдовка это по пути на Красную Поляну. Здесь, здесь... А по пути, вы семь 7 минут это с небольшими корнями. Но, но ты посуточно здесь посчитал, сдаешься. Посуточно, да? посуточно. Потому что люди на 10 дней приедут, спокойно, шашлычок пожарят, в баньке искупаются. Захотят как на красную поляну съездить, а, возможно, ну, трансфер там будет, да, но не то, что автобус, да, а именно такси заказывать через рум-сервис, э, да, вы можете, через консьерж-сервис, вот, э, сами можете заказывать, там такси, две минуты, вот Диванные скептики, можно. которые не верят, диванные вот скептики. Давай, я, давай, давай скептик. сколько но... номерной фонд Ромады, Номерной фонд Виндома и еще тройки, который будет. Слушай, но ну я те корпуса вообще не беру виндом. Виндом мы а там где? еще, знаешь, я только за ромаду тебе могу сказать. Я, я, за ромаду могу сказать. А в одной локации ты участок взял общий. Общий. У чистого диктора земли, да. Это общий. Но а у них будет перекликаться инфраструктура друг к другу? А, если они там подпишут договор, то значит это будет общий. Если не подпишут, то будет у, у ромады свое отдельная, да, как бы территория. Угу. У там, у апартаментов будет своя отдельная территория. Так, что с Ну, по крайней по мере. Межа. Доступ к пляжу 200 метров, мы на пляжах. А пляж в аренде? Сколько там пляжной линии? 500 метров, полкилометра. И это закрытый пляж? Закрытый пляж, да. Это закрытый пляж, ты проходишь Дальше. буквально 200-250 метров, не муниципальный. То нет, есть, есть все нет, будет шезлонги стоять, вот ну нет, это все понятно, нет. да, это уже, да, информацию ну, все знают, да, ну, но коллеги, ну, давайте будем... При этом будем. как бы за 30 миллионов, ну лично я 100% две ароматы куплю, моя жизнь обеспечена, и это будет сдаваться, сдаваться, еще раз сдаваться. Аналогов в городе Сочи нет. Домов у нас... Ну, дом на доме, домом погонять. Здесь сейчас живут те люди, которые будут жить в романе. Да это они отдыхают. Слушай, это я буду день. получать такой доход, а жить могу дом снимать. Нет, один, я один, а те, кто будут снимать твой номер. Ну, смотри, лично мое мнение. Я дом себе не купил бы просто, я итог потихонечку подводить. В общем, 30 А миллионов. ты давай за свой фрегат, ты еще ничего не сказал. Ну будет роль У меня, век, кстати, век. есть еще, знаешь, какой аргумент? Давай. Вот, Ваня, вот здесь ты не поспоришь, и ты вот здесь Конечно. возражения не снимешь. У меня два апартамента. И и игры не игры один игры. большой, а два. Я могу один продать, разменять, растолкать, я не знаю, все что угодно. Закрыть его просто, не знаю, там на люстре висеть, все что угодно я могу с этим сделать. Ну то есть у меня какие-то маневры есть. То есть если у тебя одна площадь, там условно там транхаус там, 80 метров, то у нас, Ивана, по два апартамента в рамках там 30 миллионов. Я да? поэтому вначале и предложил, давайте семейный апартамент. Есть в комнаты? Нет, и... подожди, Куда почему У нас есть бюджет. Да, нас есть бюджет, бюджет. бюджет мы мы отталкиваемся бюджет. от бюджета. Да. Но ты взял себе. Да, да. Да. Да. Мы Династи Хилз накупим. Династи Хилз, это он пусть. Мы можем пол-лоу-боярку купить. Конечно. Мы можем весь да. сарай. Да. За, за 30 миллионов мы можем весь лоу-боярку купить. Да. Да. Поэтому здесь отталкиваемся от бюджета. Я 100% беру международник, два номера взял, и моя жизнь просто, ну, пенсия моя обеспечена. Я могу жить на Мальдивах и получать доход. Давайте так, у нас компромисса не получилось. Друзья, подписчики, зрители, оставьте свои комментарии. Кстати, мнения. интересная тема, друзья. Ваши, ваши мнения, мнения. Да, Думаю, кто, кто, тем. кто за что? А кто за что? Да, а у мы... нас... У нас есть два апартамента в Африкате, у нас есть два апартамента в Ромаде, и есть все, как, одна, одна площадь, да, 80 метров, КП Новый, это Молдовка. Да, друзья, вот давайте ваше мнение, очень интересная такая тема получилась, ну как бы наши мнения не сошлись, и я как бы, ну не сошлись с Иваном, потому что Иван там на домах, мы, на, да, то есть я покосил, мы на как, как вариант инвестиций, да? то есть рассмотреть дом не только для жизни, и это ваше мнение. Инвестиции, да. Ну, лично мое мнение, я считаю, что если брать цели заработка и бизнеса, это процентов гостиничный комплекс. А международник, ну, это есть международник, это тебе не. Да, фига, да, друг другой. Да. Ну, ничего страшного, давайте приходим к финале. Друзья, напишите свои комментарии, напишите тема, свои да? мысли да, на этот счет. Хотим получить ваш ответ. Да, с вами был Акаду Сочи Тв, Иван Залозный, Иван Колосов да. и Иван я... Шамшин. Всем друзья, всем пока.